Благодарю. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги, слушатели. Хочется выразить огромную благодарность за возможность выступить на данном вебинаре организаторам Татьяне Юрьевне, Слане Анатольевне. В рамках данного вебинара будет представлен доклад на тему неодевантной иммунотерапии меланомы кожи. Хотелось бы отметить, что применение иммунотерапии уже доказало свою эффективность при метастатических формах различных на зоологии, И в свою очередь сейчас происходит дальнейшее изучение при Вместо распространенных резектальных стадиях заболеваниях применение неодевантной иммунотерапии показало уже свою эффективность, связь патоморфологического ответа с показателями э, прогноза у больных при лечении рака молочной железы э, мочевого пузыря. В свою очередь хотелось бы отметить, что неодеватную иммунотерапию мы будем рассматривать как применение у пациентов с местно распространенными стадиями заболевания. Это пациенты с третьей стадии, у которых прогноз по общей выживаемости значительно ниже, чем у пациентов, даже со второй стадии заболевания. Подход к лечению к данных больных может быть различный. Общепринято это изначально применение хирургического метода лечения на первичную опухоль и далее назначение одниватной терапии. Но мы будем рассматривать несколько другой подход это воздействие на первичную опухоль неодевантной терапии дальнейшее хирургическое лечение и далее рассматривается возможность одевантные лечения хотелось бы отметить что мы предполагаем что при применении неодевантной терапии будет инфили... вызываться более сильный иммунный противоопухолевый систем... ответ на опухолю ткань так как при применении одевантной терапии тем же пембролизумам при лечении меланомы показатели общей выживаемости никак не э, меняются это возможно связано с тем то что нет опухолевого субстрата для воздействия на данные заболевания э, в неодевантную терапию э, при лечении меланомы кожи можно рассмотреть с нескольких сторон это ее преимущества такие как уменьшение объема оперативного вмешательства улучшение показателей резектабельности неодевантная иммунотерапия также позволяет оценить объективный патоморфологический ответ позволяет определить индивидуальную чувствительность и резистентность опухолевых клеток терапии из недостатков это остается риск потери резектабельности опухолевого процесса риск прогрессирования опухолевого процесса на момент э, неодевантной терапии а также возникновение нежелательных иммуно осложнений лечения которые в свою очередь может э, отодвинуть сроки применения следующих этапов лечения таких как и также есть потенциальные факторы на которые может воздействовать неадевантная иммунотерапия э, это большая чувствительность к лечению при ранних стадиях Процесса, повышение эффективности последующего лечения за счет более ранней активации иммунной системы, удаление, э, элиминация отдаленных метастазов, увеличение безрецидивной и общей выживаемости. Э, применение неодевантной иммунотерапии э, при меланоме кожи давно уже вызвало научный интерес. Э, хотелось бы отметить исследование ОПИЦН, которое э, было применение комбинированной неодевантной иммунотерапии. Далее пациенту выполнялось хирургическое э, лечение с оценкой гистологического материала. В данном исследовании отмети, а, а, впервые отметили большое число патоморфологического ответа на опухоль. Но вследствие того, что а, была малая выборка пациентов, это служило развитием для следующего исследования большого рандомизированного второй фазы о где уже а, применение комбинированной иммунотерапии исследовалось а, у пациентов а, в нескольких а, вариациях. А, и далее а, хотелось бы отметить, что в 2021 году вышел большой когортный данных двух исследований, по которым мы увидели то, что а, при медиане наблюдения 4 лет, а, от 4 лет от пациентов, которые были в исследовании ОПЦН, 7 из 9 пациентов, которые, а, у которых наблюдался патоморологический ответ, до сих пор не зарегистрирован а, рецидив или прогрессирование. А, при медиане наблюдения а, около двух лет а, пациенты, которые получали лечение в рамках исследования ОПЦН-НЕО, -E был а, а, в группе а, Показатели безрецидивной выживаемости были 90, 97%. Также хотелось бы отметить исследование Прада. У этого исследования очень интересный дизайн исследования, так как пациенты были разбиты на три группы – все пациенты получали э, комбинированную иммунотерапию, но дальше пациенты разделялись. Пациенты, которые достигли полный патоморфологический ответ, в дальнейшем не получали хирургического лечения и оставались под динамическим наблюдением. У пациентов, у которых был зарегистрирован частичный патоморфологический ответ, то есть от 10 до 50 жизнеспособных клеток, получали хирургическое лечение, но одевантная терапия не назначалась. И У пациентов, у которых было более 50% жизнеспособных тканей, пациентов выполняли хирургическое лечение с последующим оперативным уменьшательством и назначением одевантной терапии. В зависимости от брав статуса это могла быть или иммуно, или таргетная. Данное исследование подтвердило, как и предыдущую, высокую частоту патоморфологических ответов при проведении неодевантной терапии. Была зарегистрирована у 50% полный патоморфологический ответ, у 11% частичный, и у 10% был частичный патоморфологический ответ. Также а, хотелось бы отметить а, исследование СВО, которое было опубликовано в 2022 году, это исследование несколько отличалось, здесь сравнивались группы применения одевантной терапии и неодевантной терапии а, при лечении меланомы кожи в местно распространенных стадий. Пациенты а, в группе неодевантной терапии получали три введения пембролизумаба в неодевантном режиме, далее выполнялось хирургическое лечение, и в последующем 15 введений пембролизумаба. Группа пациентов с одеванной терапией выполнялось только хирургическое лечение с последующим выполнением 18 введений в пембролизумаба. Данное исследование показало, здесь оценка была бессобытильной выживаемости. Как мы видим на представленных графиках, пациент с группой неодеванной терапии в 72% наблюдалось, в отличие от одевантов 49%. Данное исследование послужило основанием и включением теперь с февраля 2023 года в Росонковебе в рекомендациях появились назначения пембролизумаба в неодеванном режиме, где рекомендаются три ведения перед оперативным лечением. Хотелось бы отметить, что в нашем центре медицинской онкологии Петрова с октября 2020 года существует клиническое исследование оценка эффективности неодевантной иммунотерапии проголемам в лечении больных меланомой кожи третьей стадии. Данное исследование отмечает пациенты меланомы третьей кожи, которые, третьей стадии, которые получали неодевантную иммунотерапию проголемам, далее выполнялся оперативное вмешательство с оценкой патоморфологической Патоморфоза и далее продолжение иммунотерапии у пациентов было по выбору исследователь. Вашему вниманию хотелось бы представить клинический случай пациента 48 лет. Пациент с детства отмечал образование кубитной на коже спины. К врачам не обращался. И с 2020 года пациента начала беспокоить то, что было эпизод кровоизлияния. Пациент обратился за медицинской помощью по месту жительства, где было выполнена лазерная деструкция образования кожи и спины, и по гистологическому материалу описывали как доброкачественный процесс. Через полгода Года, пациент самостоятельно заметил увеличение э, размеров правых акселярных лимфоузлов в связи с чем обратился в наш центр было проведено контрольное обследование по данным которым отмечалось по данным лучевым методом диагностики отмечалось увеличение размеров правых э, акселярных лимфатических узлов размерами до 24 миллиметра а также уплотнение увеличения э, участка кожи э, вместе после операционного рубца с единичными включениями до 7 миллиметров был выполнен пересмотр гистологического материала в нашем центре по данным заключения наши патоморфологи дали заключение эпитолиодная закачественная меланома кожи с лимфовоскулярной инвазией. Достоверно оценить уровень инвазии про Кларку было невозможно. Пациенту было назначено назначение неодеватной иммунотерапии про галилемабом. Пациент получил 4 ведения и далее выполнил контрольное обследование. По данным контрольного обследования отмечалось размеры лимфатических узов правой акселярной области, участка уплотнения после операционного струбца были в пределах стабилизации, но появился очаг в шестом сегменте печени размерами до 11 миллиметров. Перед нами стал вопрос о необходимости смены режима терапии, проведения или продолжения нашей терапии, выполнить морфологическую верификацию трепан была было невозможно из-за технических сложностей расположения участка этого данного образования. И было решено продолжить терапию. Пациент также получил еще четыре введения. После контрольного обследования отмечается уменьшение данного очага в шестом сегменте печени размера до 5 мм, которое крайне трудно визуализируется. Хотелось бы отметить, что перед началом терапии пациенту был определенный иммунный статус, по данным которого мы зарегистрировали увеличение регуляторных клеток уменьшение т-хелпилов таких киллеров и иммунорегуляторный индекс мы предполагаем что воздействие нашей неодевантной иммунотерапии снизило количество регуляторных клеток в связи с чем повысило количество количество т-киллеров и т-лимфоцитов которые активировали более сильный иммунный ответ в связи с чем и можем трактовать данное образование мы Трактуем э, очаг, который появился в печени после четвертого дня, как псевдопрогрессирование процесса. Далее пациенту была выполнена акселярная лимфодиксекция справа с реэкстезией после операционного рубца с применением интероперационной фотодермической терапии и гипертермии. По данным гистологического заключения было исследовано 13 лимфатических узлов, и все они были без метастазов. В двух э, лимфатических узлах были участки кровоизлияния, некроза, фиброза, что свидетельствует о полном патоморфологическом ответе опухолевой ткани. Э, э, гистологическое исследование после рубца также не были а, найдены клетки меланома. Далее нами было принято решение о назначении данному пациенту одеватной иммунотерапии э, неволумабом. Пациент получал в течение года суммарно 13 введений. После применения одевантной терапии пациент обратился с контрольными обследованиями, по данным которых не было зафиксировано прогрессирование, не было э, патологических очагов по данным компьютерной томографии. И было принято решение оставить пациента под динамическое наблюдение э, с обследованием каждые 3 месяца. В настоящее время пациент выполнял контрольное обследование, по данным которого прогрессирование не наблюдается. Благодарю за внимание.